Сегодня с вами поговорим о затяжном кашле у детей. Проблема очень частая, проблема актуальная и проблема очень снижающая качество жизни, потому что постоянно кашляющий ребенок сам страдает от этого и еще начинает этим пугать, раздражать своих родителей. Часто встречается, практически ни одна семья не обходится без затяжного кашля у детей. Но родители редко знают, что нужно с этим делать, потому что не все врачи даже знают тактику при затяжном кашле. Но вы, родители, которые заботятся об иммунитете и здоровье своего ребенка, и решили посмотреть этот ролик для того, чтобы разобраться с проблемой, вы молодцы. И я вам сегодня расскажу, какие обязательно нужно предпринять действия для того, чтобы справиться с затяжным кашлем. Первое, что я вам хочу рассказать, это то, что хронический кашель – это симптом. Но сегодня мы даже с вами говорим не о хроническом, а о затяжном кашле. Ну, неважно, кашель, какой бы он ни был, острый, затяжной, либо хронический – это симптом. Симптом какого-либо заболевания. И основная задача вас, как родителей и лечащего доктора вашего ребенка – разобраться с симптомом, какого заболевания является кашель. Основные проблемы, которые могут запускать затяжную кашель, это воспалительные изменения в глотке у ребенка, в горлышке. Очень часто беспокоит стекание из носа, из носоглотки в горло из-за проблем с аденоидами, из-за проблем с пазухами носа. Слизь начинает затекать в горло, его раздражать, запускает затяжную кашель. Могут быть проблемы с нижними дыхательными путями, затяжной бронхит, трахеид. Могут быть рефлюксы, забросы из желудка в пищевод, от этого раздражается слизистая оболочка гортания. Может быть реакция на вдыхаемый воздух, как скрытый аллергический процесс. Много-много-много чего может запускать затяжной кашель. Вообще существует 56 причин кашля. Поэтому бывает просто разобраться, но далеко не всегда. Я обычно со своими пациентами обследую Обследую их поэтапно. На первом круге я обязательно смотрю состояние горлышка. Исключаю проблемы с аденоидами. Исключаю воспалительные изменения в пазухах у ребенка, если он старше 6 лет. Обязательно делаем рентген органов грудной клетки, для того, чтобы исключить воспалительные заболевания нижних дыхательных путей. Подключаем педиатра, слушаем нижние дыхательные пути, чтобы исключить трахеид, бронхит, пневмонию и так далее. И если мы на первом круге что-то находим, назначаем обязательно адекватное лечение той болезни, которую мы нашли, и дальше уже оцениваем результат. Если на первом круге мы с проблемой не справились, то я на втором этапе исключаю аллергию, исключаю обязательно забросы из желудка в пищевод и исключаю проблемы со щитовидной железой. Таких кругов обследования может быть много. Но самое главное, нужно идти до конца. Если сохраняется затяжной кашель у ребенка, или он переходит в хронический, обязательно нужно попытаться докопаться до сути. Потому что нашли проблему, справились с кашлем. Обязательно, пока вы ищете вот эту вот болезнь, которая запускает затяжной кашель, нужно помочь ребенку. Нужно увлажнить дыхательные пути. Во-первых, снизится кашель. Во-вторых, укрепится иммунитет по всей дыхательной системе, который сам будет помогать бороться с хроническим кашлем. Заботиться о температуре и влажности окружающего воздуха. Это очень важно. В ваших домах температура воздуха для нормальной работы дыхательных путей, для того, чтобы обеспечить влажность листовых оболочек и работы иммунитета, температура должна быть 20-22 градуса, не больше. Влажность 50-60%. Если вы добьетесь этих результатов, бывает уже сразу после этого кашель проходит. Поэтому обязательно нужно это сделать. Второе, что я назначаю обязательно, это ингаляции, хотя бы над физраствором. Когда ребенок дышит физраствором с помощью компрессорного ингалятора, либо небулайзера, увлажняются дыхательные пути, уменьшается кашлевой рефлекс, укрепляется работа местного иммунитета. Бывает даже кашель на этом этапе тоже проходит. Если мы выявляем какие-то проблемы по нижним дыхательным путям, или, например, в гортане, к ингаляции израстором мы уже что-то добавляем. Но для начала вы, родители, еще до того момента, как обратились к врачам, можете сами ребенку назначать эти ингаляции. Как правило, они абсолютно безопасны и безвредны, и всеми детьми адекватны и хорошо переносятся. Если вы увлажнили окружающий воздух, снизили температуру, поделали ингаляции, но все равно ребенок очень мучается от кашля, особенно по ночам, бедный не спит, страдает, вы не спите, просыпаетесь, то такой кашель можно блокировать. При условии того, конечно, что вас уже послушали педиатры и исключили какие-то проблемы с легкими, с бронхами, то есть не нужно выводить мокроту, и ребенок от этой мокроты не заклепнется ночью, если мы этот кашель заблокируем. Сухой, вот этот затяжной, надсадный, мешающий жить кашель можно блокировать специальными средствами. Раньше это использовались препараты на основе кадеина. они до сих пор продаются. Но мы сейчас от этого уходим. Существуют современные средства, которые нам позволяют заблокировать затяжной кашель, надсадный кашель, мучающий кашель. На центральном уровне, но это препараты без кадеина. Любая аптека их знает, вам предложит в определенном ассортименте. Вы можете купить и пользоваться. Хотя бы перед сном давать эти препараты, чтобы ребенок лучше спал. Потому что если ребенок плохо спит, это тоже негативным образом влияет на иммунитет. Подводим итог. Кашель, симптом какой-то болезни. Обязательно нужно найти ту причину, которая вызывает кашель. До того момента, когда вы определили эту причину, вы оптимизируете условия в ваших домах, температура и влажность. И начинаете заниматься ингаляциями. Самое простое это над физраствором, либо можно еще использовать соленую минералку. И ищите проблему. Если есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Желаю вам здоровья. Желаю вам избежать проблем с затяжным кашлем. Увидимся. Пока.